добрый день дорогие друзья данное видео является итоговым по статистике работы в проекте TurboBooks. books а сразу хочу сказать я не буду делать никаких прогнозов о проекте не хочу ни с кем спорить я делюсь с вами информацией, выкладываю голые цифры причем цифры честные без всяких подтасовок решайте сами интересен вам по этот проект или нет мне на данный момент вот на 10 февраля 2014 года этот проект очень интересен я ставлю ему крепкую пятерку значит почему потому что первое в этом проекте рефералы арендованные работают то есть 100 арендованных рефералов зарабатывают порядка двух долларов согласитесь это очень хорошо то есть других проектов таких цифр уже давно нет второе баланс ваш изменяется ежечасно, то есть вот на этом аккаунте чайка 19:34 вчера я снимал видео, каждый час записывал изменения баланса, у меня получалось, что 30 центов проект добавлял мне ежечасно на мой баланс, и он у меня рос на глазах. И третье, конечно, то, что вот эти деньги, которые мы зарабатываем, они быстро выводятся на кошелек. Вчера все заработанные деньги я отправил на кошелек то есть баланс у меня обнулился вот эти вот 11 долларов я уже заработал за сегодня то есть за два часа мои отправленные деньги дошли до кошелька скажите пожалуйста что еще нужно сделать проекту чтобы назвать его хорошим с моей точки зрения больше ничего и не надо проект работает деньги начисляются и деньги выводятся вот конечно ходят разные Мнения, то есть недовольных всегда куча, народ хочет стабильности, чтобы все вот это продолжалось долго. Что я хочу сказать по этому поводу. Все, кто занимался бизнесом, не работал там на дядю, на зарплату, а тех, кто зарабатывал, поймут то, что я сейчас скажу. Понимаете, любые вложения денег, это всегда риск. Найти такое место, куда бы положить деньги и получать хромадную прибыль, ну, наверное, крайне сложно. Стабильно у нас только одно, это рост цен. Поэтому, конечно, фактор риска всегда присутствует. Но, вот посмотрите, я вложил 70 долларов, уже заработал тут 30 с лишним. То есть через пару дней, а вот за сутки у меня уже набежало 11 долларов, то есть через несколько дней я свои вложения уже окуплю то есть я уже начну работать в плюс назовите мне такой бизнес в реале который там за 5 дней окупает вложение. причем согласитесь работа в этом проекте и ему подобных ну, ну не бей лежачего то есть ее может выполнять каждый вот мое мнение о проекте. В заключение, что хочу сказать. Конечно, я хочу сказать большое спасибо людям, которые вот мне поверили и подписались под меня. Это своим рефералом. К сожалению, нет возможности общаться с ними через проект. То есть, общаться нормально можно только через Skype. Прекрасно понимаю, что многие подписались из-за бонусов, которые я тут обещал и высылал всем кто просил вот бонусы конечно очень вкусные интересные курсы причем сейчас э, я тут добавлю еще несколько классных бонусов станет еще заманчивее многие конечно остались в проекте то есть пришли в проект не только из-за бонусов а э, из-за заработка и нормально работают. Посмотрите, вот арендованные рефералы, естественно, работают хуже, чем люди, которые пришли. Еще раз большое вам спасибо, друзья, что работаете вместе со мной. Дай вам Бог здоровья и денег побольше. Тем, кто еще сомневается, хочу сказать одно. Ну, пока вы думаете, мы уже работаем и зарабатываем какие-то деньги более-менее стабильно. Все видео, которые я снимал по статистике работы, все оно доступно у меня на канале. Подписывайтесь, смотрите, кто сомневается, кто уже принял решение. Ссылка для регистрации внизу. Подписывайтесь. Все бонусы, сайт одностраничный, все консультации я вам предоставлю. Всем удачи, всем спасибо, до свидания.